Велосипеды, шлемы и жилеты. А пока крошка Данил. Велосипеды, друзья, поищите вот здесь. Ну, я не могу. сигнал, подождите. Друзья, ну давайте шо. Вот я называю Илья. Раз сейчас с тебе. Реально, когда-то вместе выходили сделать, сейчас мы сделали. Вылепо, нормально, нормально, друзья. Голового костюма. <связывая> Наравне с Анканом, у которого розовый. Вот ему тоже надо сделать шоу, потому что он нормально сейчас целли. Как без вариантов. Свойной! Строеной пелвиз! Стройной пелвиз! По не вытаскивайте из его звоните, если он не выгрузит! Вот он Больше шоу! Поехали! Жаль и вообще не головку! И Юрин Юрий сразу сюда Юрин Юрий Юрин Юрий, Юрий Русиков Игорь Да, да, Потом фигер, 16 лет, но не во 100! 2013 -204. Давай! Спио! И это самый молодой участник <смех> делает зарядку сейчас. <смех> <смех> <смех> Нафита с роликах, нафиг-то с роликах. <смех> <смех> Все, поехал. Друзья, Юдим Юрий, Владивосток, 30 лет, свой велосипед. На двух подвесе. Я хочу это видеть. Ноу-хад, no ноу-хад. No Реально, кто... Я даже не буду его учетить, я не хочу, что он двигался. Так, наломайте дверь. Друзья, больше Больше шоу! Упей поплыва, Нормально!